Угу, комната закрыта. Батима, мы сегодня собрались обсудить тему магнитов и последний ваш пост натолкнул меня на такой вопрос, у меня созрел вопрос. Раньше я приглашала людей на консультацию, бесплатную консультацию вот, в рекламном запуске. На холодную, можно сказать. От вас услышала мысль, что этого не стоит делать. Расскажите, пожалуйста, почему я была не права, скажем так. Тут даже нисколько не права, а тут понимаете, какая штука. Давайте вот представим просто ситуацию жизненную. Да? Если вы выйдете э, э, с автобуса на остановку и подойдете, э, допустим молодому человеку и скажете молодой человек вот я вижу у вас есть проблемы с печенью вот я просто это вижу давайте я вам сейчас помогу и расскажу помогу. что вы делать. скорее всего этот молодой человек скажет женщина идите пожалуйста гуляйте и так далее да? Да, то есть да. даже если вы ему хотите помочь с его печенью вы прямо явно видите что у него есть проблемы Он, скорее всего вас пошлет хотя бы с благими намерениями то есть в психологии человека так устроено, что когда мы друг друга не знаем, бесплатная консультация не может служить магнитом по причине того, что в основной, большей ее части, та аудитория, которая заходит, она вас не знает. Соответственно, это холодная аудитория. И степень доверия к вам вообще нулевая. Да, вы ее можете прогреть постом. То есть вы в посте можете написать какие-то ошибки, которые делают в этой теме. Да, допустим, если вы работаете в теме... Ну, например, того же здоровья, да, и вы опишете какую-то ситуацию, касаемо здоровья или какой то его психологического здоровья, а, например, там тема одиночества. Вы описываете, человек читает этот пост, и он понимает, что это вибрирует, это очень близко по его э, той ситуации, в которой он находится. И единственное, за что он вам будет благодарен, в котором у него нет никаких обязательств перед вами, это если вы ему дадите какую-то ценность просто так, без обязательств. Без ничего, без каких-то принуждений, без ответственности, без ничего. И вот это и есть лид-магнит, в котором человек готов подарить вам свои контакты в обмен на тот подарок, который вы даете. И этим подарком служит тот литмагнит, который вы даете, смотрите, на холодной аудитории очень хорошо служат информационные так называемые магниты Информационные магниты это те же самые чек-листы, в которых вы напишете 5 признаков одиночества. То есть человек понимает, о, ну-ка, я сравню, я отношусь к этим людям или нет. Или вы напишите 22 ресурса, в которых вы можете там что-то найти, да, там, допустим, где можно быстро настроить сайт, там, допустим. Или вы там, допустим, пишете 5 книг, которые надо прочитать, там, или так далее. Или фильмы в которых перевернут вашу жизнь. То есть они а, на холодную аудиторию очень хорошо заходят, потому что а, люди в холодную говорят хорошо о погоде, о фильмах, о каких-то информациях, то есть то, что касается ничего не, как сказать, не, вас ни к чему-то не принуждает, ни к чему не. То есть люди, если вы еще и правильно в рекламе настроите таргет, то есть правильно настроите аудиторию, то эти люди, скорее всего, вот этот вид магнит возьмут и они могут будут вам благодарны. И за свою благодарность, за свою признательность они отдают вам свои контакты. То есть они зарабатывают вам воронку. Таким образом, правильно выстроенная воронка тогда, когда у вас очень хороший лид-магнит, Это очень важная штука. Литмагнит – это первый путь, когда вы выстраиваете отношения со своим потенциальным клиентом. Поэтому бесплатная консультация это не то чтобы вот нельзя категорически. У меня были, знаете, когда случаи, когда я только-только узнала о том, как работает реклама, тогда. Я впервые помню, прочитала первый видеопост в ЗУШИ, где он рассказал про мессенджеры, про вот это вот про то, как это все работает, когда только-только вышли мои чаты. И я, значит, тогда дала в первый раз, вот я как сейчас помню этот день, я дала рекламу и сразу позвала людей на консультацию. Это была, знаете, я вам скажу, у меня был очень классный промопост. Он до сих пор остался в моей истории, в историях, в архивах моей как бы, исторической такой биографии, в котором я написала, тема была такая, как привлекать их клиентов на бизнес-страницу. Это у меня вот прямо самый-самый такой пост. И тогда я помню хорошо, я звала их на консультацию, и у меня пришло, у меня там был рекламный цель сообщения, у меня там была такой-такой дешевый лит, я помню, как сейчас, там 0, 49 или 0. В общем, какая-то такая цифра, даже меньше рубля при такой цели. Это было просто невероятно. То есть там, получается, у меня за неделю зашло где-то порядка тысячу человек. То есть это прямо вот прямо была очень-очень сильно сработанная Реклама, потому что очень был хороший промо-пост. Но записалась, я вам даже скажу, записалась у меня на консультацию, наверное, порядка, в день у меня, наверное, порядка 4 встречи. 4-5 человек в день записывалось. И вот получается, в общей сложности, где-то порядка 100 человек у меня из этих тысяч записалось. То есть конверсия была очень хорошая. Из этих 100 человек у меня 2 человека дошли до консультации. <связывая> То есть люди к этому подошли не так ответственно. Я им пишу, ну вы же бронировали консультацию, <связывая> где вы? <связывая> То есть в них... В этой консультации для них не было ценности. Они просто из любопытства нажимали по всем этим кнопкам. А ценности не было, потому что, во-первых, она сама консультация у меня, честно говоря, не очень была упакована, тогда была новичком, И во-вторых, ценности во мне, как в эксперте они не видели. То есть они не знали меня, они не знали, насколько я могу им помочь. И потом, понимаете, встретиться с совершенно незнакомым человеком без предварительного какого-то подогрева, это мало такая, знаете, перспектива. Даже если вот вы все, мы живем в обычной жизни, мы к врачу немножко стеснительно идем по причине того, что мы его не знаем. А когда нам говорят, ой, ну ты там... Иди вот к этому врачу, вот мы я тебе рекомендуем, то, скорее всего, уже эта рекомендация, она будет более такая располагать к этому человеку, в отличие от того, что нам кто-то про него сказал. Вот поэтому, а ничего не изменилось, мы же остались, и точно так же, же и в консультации. Это неважно, на какую тему. Хоть она у вас будет очень-очень-очень тему То есть бесплатная консультация в виде лид-магнита – это не самая хорошая история. Я не скажу, что это прямо категорично нет, но вы просто сольете деньги. Поэтому лучше, все-таки, лид-магнит в виде какого-то информационного документа, в котором вы все-таки соберете определенную аудиторию и уже с этой аудиторией начинаете работать. А там надо правильно собрать воронку. То есть вы должны понимать уже умом, что вы с этой аудиторией будете делать. И очень важно здесь понимать, что когда вы даете э, лид-магнит, например, по какой-то теме, то и вся воронка должна быть в контексте вот этой темы. То есть не нужно там то есть воронка будет сыпаться вся, рассыпется, если вы будете э, лид-магнит про одно, там, дальше вы на консультацию про другое и так далее. То есть два три, в контексте одного одной темы, которую вы э, запустили, тогда она сработает наверняка. Спасибо, поняла, разобралась. И вот тут хочу уточнить, вы так акцентируете внимание, что литмагнит должен быть именно информационный. Даже сказали там про погоду, ну то есть показывает, mm -hmm. что это что-то такое, о чем часто говорят. То есть информация должна быть, скажем так, не сильно отягощена какими-то специфическими, да? Нет. Никакого обучения, никакого обучения. Хорошо работают ошибки, хорошо срабатывают признаки, то есть чтобы люди могли там, сравнить себя с чем-то. Хорошо срабатывают, очень хорошо срабатывает, когда вы даете какие-то ресурсы или какие-то книги, или, там, там, допустим, пять правил жизни, там, я не знаю, там, какого-нибудь... На всех там, допустим, пять правил жизни там Дональда Трампа, да, там, допустим, я не знаю, вот этот человек пришел на голову. Ну, то есть такого, чтобы люди не напрягались, зашли, а потом, понимаете, лид будет дешевый. Раз. Второе, вы понимаете, что этот человек не совсем, может быть, они будут качественны, но это уже задача маркетинга дальше идет. То есть если вы правильно выстроите в маркетинге эту воронку, собрать. А вот здесь вот, вот это очень важно, какой будет второй шаг, какой будет третий. Но в первом шаге не нужно грузить, вот нужно чтобы давать такую информационную там. Вот у нас есть там, допустим, в территории там 15 секретов там написания поста. Там это одна из проявленных болей, поэтому вот и вы знаете, Алла, что э, наиболее очень хорошо заходит аудитории именно на этот э, пост по причине того, что э, в ней часто вот люди э, думают о том, а как написать так пост, чтобы вот он выстрелил. То есть это вот у многих это большая-большая проблема. Соответственно, вот когда вы напишете такого рода посты, где нету определенной такой вот напряжения, то есть какой-то секретный секрет, да, лайфхаки, вот эти вот все, да, да. ошибки или признаки, а вот они, они наиболее так вот срабатывают. А уже дальше вы потом, но помните, что лид-магнит это не, не то, чтобы вот вы его дали один раз и все. Литмагнит – это такая штука, которая сработает на всех этапах воронки. Три этапа – это интерес, это… Нет, сначала холодный, они тебя не знает, потом интерес, а потом клиент. И вот на каждом три этапе, если у вас есть литмагниты, вот это вот будет шикарная воронка, сработает тогда шикарно. На втором этапе литмагнитом будет служить, например, аудит, и на третьем этапе уже какой-то небольшой продукт. Вот тогда это будет супер. Поэтому ну, же... другая тема пошла работать.